А Для того, чтобы определить, в вашем городе вообще в недвижке есть деньги или нет, что вообще продается, на что есть спрос, сколько у вас запросов, мы можем ориентироваться только не на болтовню других агентов, мы можем ориентироваться только на статистику. А статистику, единственную, которую мы можем найти более или менее совпадающую с реальностью, это статистика запросов в интернете. Например, есть такой сервис как Яндекс.Вордстат, Антон про него расскажет позже, потому что в основном его используют маркетологи, его не используют продавцы. Но мы смотрим, сколько запросов есть, в принципе, купить квартиру в вашем регионе. А потом проверяем. Купить квартиру, купить дом, купить землю. И смотрим, где более, а, большое, ну, самое большое количество запросов. И исходя из этого, мы понимаем, какую мы базу формируем. То есть это будет первичное жилье, вторичное жилье. Это будут земли, это будут тауны. Это будут, например, дома большой стоимостью. Это будут маленькие дома, дуплексы какие-нибудь. Ну, то есть мы опираемся с вами на статистику. И что мы ищем? Мы ищем популярные объекты не с точки зрения «мне нравится», потому что большинство агентов, которые приходят работать в сферу, это люди, у которых реально есть проблемы с деньгами. Поэтому они пришли в недвижку, потому что в недвижке можно очень быстро заработать деньги. Ну а если у вас есть проблемы с деньгами, то сегодня вероятнее всего квартиру за 36 миллионов вы для себя не рассматриваете, да? Но это не говорит о том, что на эту квартиру нет спроса. Поэтому полагаться полностью на свои ощущения иногда бывает очень-очень большой проблемой. Потому что то, что я вижу в отделе продаж у себя, что стажеры пытаются всегда продавать самое дешевое. Просто потому, что они думают, что это легче продать. На самом деле, в недвижке люди, в принципе, не покупают самое дешевое. Самое дешевое покупает только 20% ваших покупателей. Для которых реально вот ну, цена – это самый ключевой аргумент. Поэтому, каким образом? Допустим, на примере Геленджика он будет рассказывать, а, какое, как, как проверить нишу свою, свой город сколько запросов и определить свой топовый продукт вот например мы допустим знаем точно по статистике что наш топовый продукт в геленджике это однокомнатная квартира от 39 до 45 квадратных метров и мы понимаем что нам нужно в первую очередь брать объекты в работу этой площади в определенной ценовой в определенном ценовом диапазоне потому что есть спрос на эти объекты то есть мы не берем мертвяк в работу и, соответственно, у нас нет проблем с эксклюзивными договорами, если мы их заключаем и обещаем человеку в определенные сроки что-то продать. Первое правило. Опираемся только на статистику, о которой Антон расскажет чуть побольше, да, И собираем только популярные объекты. Мы не пытаемся создать спрос на то, на чего спроса нет. Потому что вы очень маленькая единица как агент на большом рынке недвижимости. Очень маленькая. Застройщики создают спрос на свой объект но у них совершенно другие обороты, совершенно другие возможности, и они действительно занимаются брендовой рекламой. Вы, как агент, не можете себе позволить заниматься продвижением какого-то мертвого продукта.